Доброго времени суток, транспортная компания Кран сервис город Чайковский Пермского края. Приобрели данную сетку в компании Завгар. Сделку вел Алик. Как менеджер проявился крайне компетентно. Все возникшие вопросы решил быстро и оперативно. За что ему большое спасибо. Полностью довольны данной сделки. Машина отличная. Все прекрасно.